Николай Лобачевский, 230 лет спустя. У нас 19 лет электром, Лобачевский – это, конечно, очень серьезный э, аргумент. Всемирный день борьбы со спидом. Самое плохое то, что первое время ничего практически не происходит. 3D-сканер. Что это и с чем его едят? Это один из современнейших сканеров, которые есть на данном рынке, геодезидического оборудования. Его основное преимущество – это скорость сканирования, 2 миллиона точек в секунду. В эфире Универньюз, а в студии Анастасия Кузьмина. Торжественное мероприятие, посвященное юбилею Николая Лобачевского, накануне состоялись в столице Татарстана. Подробности в следующем сюжете. А вы знаете, что у нас 19 лет директора МО Лобачевский, конечно, очень серьезный.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 а также лицей Казанского федерального университета. Маргарита Михайлова, Фарид Захитоглы, Хафиз Гараев, Универньюс. Наверняка для многих 1 декабря – особенная дата. И дело совсем не в первом дне зимы, а во всемирном дне борьбы со СПИДом. Подробности о вирусе иммунодефицита человека смотрите далее. На сегодняшний день такое заболевание, как СПИД, известно в каждом уголке земного шара. Его справедливо называют крупномасштабной эпидемией, чумой 20 и 21 веков, реально угрожающей человечеству. 1 декабря не просто очередная дата в календаре, а день скорби по миллионам умерших от этой болезни. Перед тем, как погружаться в процесс изучения информации о защите от вируса, стоит разобраться, чем СПИД отличается от ВИЧ. ВИЧ-инфекция расшифровывается как вирус иммунодефицита человека, и она первична. Аббревиатура СПИД означает синдром приобретенного Имунного дефицита и это конечная стадия ВИЧ-инфекции. То есть это два абсолютно разных понятия, и один выходит из другого. При инфицировании вирусом человек без лечения, без э, каких-либо действий с его стороны, без обращения в центр СПИД к нам может при, при, перейти в стадию иммунодефицита. На сегодня свыше 42 миллионов людей, живущих в самых разных уголках мира, страдают от смертельно опасного вируса, вызывающего у человека дефицит иммунитета. Ежедневно около 15 тысяч людей попадают в категорию больных. ВИЧ-инфекция, прожет иммунные клетки, не давая им работать как положено, подавляет их и уничтожает, что приводит к СПИДу. Отсутствие иммунной защиты человека приводит к возникновению болезни, которой бы он никогда не заболел, будучи здоровым. Самое плохое то, что первое время ничего практически не происходит.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 период проявления уже какой-то специфики может длиться месяцами и даже годами. ВИЧ может передаваться через различные биологические жидкости инфицированных, например, через кровь, и грудное молоко, семенную жидкость и вагинальное выделение. ВИЧ также может передаваться от матери ребенка во время беременности и родов. При обычных повседневных контактах, таких как поцелуй, объятия или пожатия рук, или при совместном пользовании личными предметами и употреблении продуктов питания или воды, передача инфекции не происходит. Важно отметить, что люди с ВИЧ, принимающие антиретровирусную терапию, у которых достигается вирусная супрессия, не передают ВИЧ своим сексуальным партнерам. Есть такое понятие, как доконтактная и постконтактная профилактика. Доконтактная профилактика, она очень популярна среди людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, у которых есть партнер, который не инфицирован ВИЧ. Есть определенные схемы для приема лекарственных средств, которые могут предотвратить данную ситуацию. Также есть постконтактная профилактика, которая включает в себя обращение к нам в центр СПИД, в течение 72 часов после возможной аварийной ситуации. Если человек проконтактировал с биологической жидкостью, которая может привести к риску инфицирования, он должен обратиться к нам в течение 72 часов, еще раз повторяю, так как это период времени жизни вируса, который он, на который мы можем воздействовать. В России особенно открыто о спиде никогда не говорили, однако накрывающей волной для жителей страны стал отечественный сериал «Нулевой пациент», премьера которого вызвала большой интерес у зрителя. Что вполне объяснимо, в основу сериала легли реальные и очень страшные события, виновные в которых до сих пор не понесли ответственности. «Нулевой пациент» экранизация реальная реальной истории о крупной вспышки ВИЧ в СССР, случившейся в конце 80-х годов в детской больнице Калмыкии. Сериал привлек внимание к теме СПИДа, который в России до сих пор считается табуированной. Как оказалось, многим зрителям история трагедии в вовсе оказалась незнакомой. Теперь же дискуссии о той трагедии возобновились. Карина Саяхова, Фарид Захитоглы, Универньюс. Хочешь, отсканировать все в 3D-модели, но не знаешь как? В Институте дизайна и пространственных искусств благодаря новому сканеру есть такая возможность. Что это за сканер и как он работает, расскажет Аделина Абдрахманова. Разложить штатив, установить аппарат и нажать «Пуск». Так начинает работать наземный геодезический лазерный сканер, который был закуплен в Институт дизайна и пространственных искусств Казанского федерального университета. Этот сканер направлен на работу в сфере научной реставрации, реставрации архитектурного наследия, реставрации а, объектов предметного дизайна. А, то есть полностью он сканирует пространство, расстояние вылета его вот, стрелы 150 метров. То есть точность очень высокая, погрешность очень маленькая. Сам сканер предназначен для получения геоданных методом сбора лазерных измерений и дальнейшего построения трехмерной модели сканируемых объектов в виде облака точек при производстве инженерно-геодезических изысканий. Проще говоря, размещаешь предмет под сканером, и перед тобой появляется отсканированная 3D-модель объекта. Это один из современнейших сканеров, которые есть на данном рынке геодезического оборудования. Его основное преимущество – это скорость сканирования, 2 миллиона точек в секунду. Его основное преимущество – это ин... инерциальная система, которая позволяет автоматически сшивать облако точек непосредственно в поле, а не тратить на это время потом в камеральной обработке. Отметим, что данный сканер был приобретен в рамках программы развития университета на 2021-2030 годы и реализации программы стратегического академического лидерства ⁇ Приоритет 2030 ⁇ И первым данный сканер появился в Институте дизайна и пространственных искусств. Аделина Амдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюз. Национальная политика относится к актуальным практическим проблемам современности. Это сложное явление, охватывающее все сферы жизни общества. О том, как Казанский университет поддерживает народы мира, узнаете далее. Выполняет все просьбы республики, идет навстречу. Самое главное, решает массу вопросов, связанных с учебниками, в том числе на татарском языке. Есть масса других вопросов.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 В КСК КФУ Уникс стартовал молодежный фестиваль ⁇ Марафон студенчества ⁇ Мероприятие проводит Департамент по молодежной политике совместно со студенческим клубом. На фестивале работает несколько интерактивных площадок. Посетить марафон можно до 4 декабря день рождения Николая Лобачевского в Казанском федеральном университете состоялась 14-я открытая Поволжская математическая олимпиада студентов и 9-й конкурс-конференция на лучшую студенческую работу «Лобачевский и 21 век», приуроченную к 230-летию со дня рождения выдающегося математика, учившегося и работавшего в Казанском университете. На этом все.